И вы, читатели благосклонный, В своей коляске в вописной Оставьте град неугомонный, Где веселились в зимой. С моей музой нравной Пойдемте слушать шум дубравный Над безыменную рекой в деревне, Где Евгений мой, отшельник праздный и мнылый, Еще недавно жил зимой В соседстве Тани молодой, Моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет, Где грустный он оставил след.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 и долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась и Татьяна с жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтенья разлюбил, однако ж несколько творений он и запало исключил. Певца Геуры и Жуана, да с ним еще два-три романа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 «На ярманку невест, там слышно много праздных мест». Ух, мой отец, доходу мало?» «Довольно для одной зимы, не то уж дам хоть я взаймы».